Провод разрежем посередине и раздвинем на небольшой промежуток. Если подать на него высокое напряжение, между концами проводов проскакивает искра, цепь замыкается и в контуре возникают колебания. Для получения незатухающих колебаний в открытом колебателем контуре используется генератор, который связан через катушку индуктивности с контуром.